Сидел я в камере, одиночной, А какая-то девушка сидела выше. Говорит, похлопись по ладошкам, чтобы я тебя слышал. Ей из хлеба Человечка мужского Одних человечков с полки, ночью украла крыса. Один человечек в лопках, другой человечек лысый. Один человечек в лопках, другой человечек лысый. Один человечек Please